Есть хороший интересный ролик, который был впервые показан на квинтэссенции 2011 года. Это ролик компании Астротек. Без лишней рекламы, скажу, действительно очень хорошее качественное видео именно по регенерации. Он хорошо показывает именно ключевые моменты. Да, есть сосуд, который в норме растет как раз в любой свободной да, поверхности в строме. Это губчатая кость. Есть повреждение, выделение факторов, да, у нас геморрагия. Здесь сосудистый стаз, соответственно, астомоза соединяется где-то в другом месте. А факторы эти все выделяются в ткани И тканевые клетки, которые также могут становиться да, активными Которые становятся остеокластами Они это видят и приходят И начинают этот матрикс пораженного участка лизировать это плазматические клетки, которые выделяют, ну, сначала факторы гуморальные, а затем они начинают синтезировать волокна активно для того, чтобы восстановить участок пораженного сосуда. Ну, плазматические клетки, так -то, в общем все и написано. Вот они синтезируют активные волокна коллагена. Затем наступает фаза воспаления, которая связана, конечно, с инфекционным агентом, за исключением только асептических воспалений. Изменяется проницаемость сосудистой стенки, потому что на это влияет факторы при при снижении содержания витамина С, обменные процессы нарушены, поэтому воспаление наступает с одной стороны медленнее, а с другой стороны более бурное. Потому что нет оттока жидкости ткани. Да, про обратный осмос мы сегодня говорили, что у нас ну, он наступает, когда имеется большая концентрация белка в зоне с низким гидростатическим давлением. Это макрофаги тканевые, которые проходят внутрь сосудов, и они ангезируются что Вот это морфогенетический белок. Это переваскулярные клетки на каротидном синусе. Ну, преимущественно, это зона прям специального скопления. И морфогенетический белок, вот, сюда, соответственно, есть же клетки, да, переносчик, которые их доставляет, превращается, это переваскулярная клетка, о которой мы говорили сегодня. Она активизируется, переходит внутрь сосуда, Это неспекло, потому что находится в нише хаосе, видите, как вот кратер напоминает или каньон, да, стеобласты. Это же межклеточное вещество, вот они в него погружаются. А это соединения, которые они соединяют между собой и с клетками, видите, плазматический отрос. Это матрица, которую они синтезируют вокруг себя. Он состоит с коллагенового каухана, и межклеточные вещества, также волокон эластины, расположены под разным углом. Значит, был вставлен металлический стержень в кость, и затем вот эти клетки из сосудов, откуда-то внезапно появились, на самом деле активировалась здесь надкость, стеобласты. И здесь, за счет того, что есть сосуды, в дальнейшем сформировался слой клеток. Это, по сути, какое-то инородное тело, которое не подвергается биодеградации. И его элиминировать нельзя из организма, тоже то есть оно там стабильно. И Затем формируется здесь активный слой клеток, и они покрывают вот здесь изнутри. И вот это называется не остеоинтеграция, это остеооппозиция. А остеоинтеграция была бы тогда, если бы вот эти клетки врастали, ну, была бы диффузия кости в металл. Это неправильный перевод. С английского на русский грамотно говорить первое. Это остеооппозиция. Что наступает в области имплантата, наступает остеооппозиция. Потому что костная ткань при созревании или при заполнении дефекта заполняет все полости пустые в строме. Это так же, как отторжение неприживление. не приживление. Нет никакого отторжения это не приживление, но он в принципе не приживается. Вот, да, вот эта скудность медицинского языка, я хочу, чтобы вы точно знали дни, когда что происходит. Мы удалили зуб, да, наступило что? Повреждение кровотечения образовалось кровяной сгусток первично во всем объеме. Поэтому нам важно вот здесь, если есть надкостница, ее сохранять полностью, отсюда будут расти сосуды. Грануляция. Идет, в первую очередь, образование грануляционной ткани. Потому что замещается сгусток, тут детритная масса. Пришли нейтрофилы, все съели, пришли макрофаги, собрали нейтрофилов, Начинает расти волокна, соответственно. Это второй-третий день. 4-7 наступает эпителизация. Действительно, если у пациента все хорошо, ну, там он не курит, нет проблем со слизью. На четвертый день уже есть эпителий. Если его нет, то он к седьмому дню все равно будет. Если открылась мембрана, не надо туда лезть, надо ничего делать, ну, если она там не очень сильно открылась. Все эпитализируется само, а тот, то, что наступил вот этот некросс, он сам отвалится и все, и смыется слюной. Это день образования сосудов, четвертый день, когда уже сформированы сосуды активны. И регенерация наступает, начинает на седьмой день. Поэтому происходит эпитализация. Образование соединительной ткани начинается активно на седьмой день. А мы тут назначили препараты кальция и все, и потушили всю эту пролиферацию. Она образуется больше костного типа. Если есть сосуды, если сосудов нет, то образуется хрящ, который потом кальцинируется и может повторно давать кость, если сосуды все-таки дойдут. В синусе это бывает редко по двум причинам. Первое. Все питание сосудистое выходит на небо. А второе. Со стороны шнейдеровской мембраны сосуды не растут. То, что залегает в мембране шнейдера, потенциалом прогенератором не обладает. Поэтому вся нагрузка происходит на лоску слизистой надкосничной. Если мы его размножили распатором закрыли мембраны, неперфорированные. Мы можем сразу в усадку себе записать 30% по высоте. 21 день это вторая фаза регенерации. У нас образуется новая сцинительная ткань взамен вот этой. Так вот она уже будет костная. Три недели уже эти остеобласты организации. И они уже созрели, начинается минерализация. Вот тут надо назначать препараты кальция. Это день снятия швов обычно с костной ткани. Ну и третья фаза совсем это уже образование сцинительной ткани во всем объеме. Это новая губчатая кость здесь есть, новые мягкие ткани. Или мягкие ткани в норме, они полностью восстановились. Да? Полный объем. Вот тут не отличить, а у крыс не отличить через 7 дней. Потому что у них метаболизм в 20 раз быстрее. У них через 7 дней вообще там все девственно не было никакой операции. Детритная масса, кровяной сгусток, но ну мы видим очень хорошо, компактная кость вот она окружает стенка, да. А ее не перфорировали. А вот тут нам делать перфорацию. Просто вот так вот точечный прокоп. Ретиклофиброзные клетки расположены вот здесь, и вот здесь, вот здесь они, вот, вот тут, вот тут. Отступая в середину, треть от глубины корня зуба надо. Вот это. Вот эта зона. Вы входите под углом от 30 до 45 градусов, потому что реально не войти под другим углом. И тонким сверлом вы делаете точечные проколы. Ну и в дальнейшем начинает замещаться сначала свинительная ткань, не она грануляционная. Да, тут есть еще остатки детритной массы, они темные, пока вот их в сосуды все это не уйдет и не разрушится, да, и макрофаги не доедят вот эти нейтрофилы бедные. А здесь уже мы видим, что идет образование уже первой да, костной ткани. Вот как уже редуцирована детритная масса, ее совсем, совсем чуть осталось. Это компактная кость, а это формирующаяся губчатая. Она активно васкулиризована, а тут можно наверняка вот сосудики посмотреть, где прям круглые процветы. Уже видим, что она более да, такая структурированная. Вот это остатки компактной кости, они все равно будут тут лизироваться в этой зоне частично, потому что будут проникать ретикулофиброзные клетки сюда. И вот тут, видите, тоже у нас компактная кость. Ну, то есть у этого пациента, скорее всего, молодой пациент хороший просто регенераторный потенциал. Ну и вот на 6-2 месяца, да, уже все тут в порядке. Она уже структурирована. Это губчатая кость, однозначно. Это участки компактной кости, краевую. Значит, пациенту, если ему недостаточно остеогенон, если достаточно, там все будет видно там и так. И мы оцениваем соотношение компактной кости губчатой. И мы понимаем, что там выросло. Выросло то, что мы хотели, ничего, все стало хуже. И тогда от этого становится ясно, что вообще с этим пациентом делать дальше. А все, я замолкаю, нельзя мне это нельзя рассказывать. Подождите, все. Значит, я вам покажу последнюю регенерации мягких и твердых тканей. Не надо это вообще выделять. Это всегда направленная регенерация тканевая, мягкотканная, костная ткань, еще много какая тканная. Она всегда происходит, да, будет происходить в материалах, но только при определенной анатомии дефекта и васкуляризации принимающей стороны, принимающего ложе. Если оно васкулиризовано мы перфорируем компактную пластинку, да, там и так далее. То все будет в порядке. Это 2000 год. То об этом все на самом деле давно говорят. Просто у нас есть проблема, потому что кто-то куда-то не ездит, а хорошая чистая информация сюда не доходит. Сюда доходят, ну, такие отголоски совсем.